Сегодня рубрика Повторивка с Гоуп. Шок, здорово? Ай-яй-яй-яй. Опроповтрики-то. <соц> а, давайте делать. Что я делаю? Зачем я это выполняю? О, господи. Да, вы что, издеваетесь? Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков Или псевдоним Шок А на самом деле у меня фамилия-то, не Шоков Зачем я вру в каждом ролике? Но в любом случае, сегодня рубрика Повтори в CSGO И в чем же она заключается? Она заключается в том, что я беру ваши челленджи Ваши вызовы, которые вы сделали в CSGO И моя задача их повторить Если я не смогу это сделать, вы получаете от меня нож Правила очень простые Челленджи у нас достаточно Сегодня будет классный контент Пожалуйста, поставьте лайк Ну и подписаться можно на канал Если вы это не сделали Как говорил легендарный человек Пусть кнопка станет Серый. Красная кнопка не должна быть. Вроде было вот так. Ну что ж, приступаем. Так, что это у нас такое? Шок, привет, повтори это. Есть что? Тут урон есть. Ага. Короче, вс все, что в этом ролике, привет, он прыгает, привет. делает 360 и беззвучно падает на outside. А, давайте делать. Так, первая попытка. Ага. Так, ну хорошо. У нас, получается, в целом звуки есть. А, как? Так, получается, мы прыгаем вот сюда и, Короче, как-то так, только без звука О, получилось, а как? Ладно, и осталось всего 360 Э, пошел Да ее просто Работаем Работаем 360 Вот просто мышка туда Прыгаем. О! Ух, господи, получилось. Я не знаю, как это сделал. Но это получилось. Какой бред? Зачем это вообще чел нашел? Как это найти вообще? Что это за челлендж? Я его брал самым простым в выпуске. Оказалось, что самое сложное, наверное. Шок, повтори это. А, я понял, это тройной выстрел. Хорошо, нужно расставить ботов сейчас также. Так, ну давайте начинать. Пока что попробуем так. О, два получилось. вот давайте три. Ага. Так, хорошо. Блин, не так легко. А, блин, я попал в тело. Две. Две. О! Господи, все получилось. Все, ты не получишь нож. Мы идем дальше. Ребята, напоминаю про наших друзей Винлайн, с которыми у нас идут челленджи на Сабершоке. Сейчас у Винлайна спецпредложение для новых пользователей. Вы можете получить фрибет до 10 тысяч рублей за регистрацию. Вся информация по ссылочке в описании. Шок, здорово. Твоя задача пройти карту КЗ с включенной инверсией мыши CSGO. А иначе ждать тебя нужно же без чекпоинтов? Так, у него получается просто включена инверсия, и он дошел до финиша без чекпоинтов. Инверсия. Включить. Ай, ай, меня тошнит. И сейчас еще начнет больше. Господи, как же это ужасно. Не... Хорошо, хорошо. Зачем вообще с инверсией мышки играть? Есть у кого-то ответы? Можете написать, пожалуйста, в комментариях, я правда не знаю. Я, я спотел, я спотел от того, что меня тошнит. Ой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Хорошо. О господи. Если что, я реально, я реально спотел. Я не знаю, как это работает. Я же даже не двигаюсь. Так, давай. Ух. Ура. Так, я очень близок О, господи Ух, ребят, спасибо Давайте, спокойной ночи Давай, Давай. Спокойной ночи Пойду миссию дальше проходить О, молодец, красавчик Ой, ребят, это просто трэш Я сейчас сдохну, мне кажется Что это? Так, что? привет Попробуй повторить это Попробуй повторить это Попрыгнуть на Windows, держа мышку Верх, вверх тормашками. Ага. Фи... Ебать, шок, опропов трекета. Ладно, сейчас давайте с первого раза просто выполним этот челлендж. Боже, подождите, это не так просто. Почему все челленджи на тошноту? Вы это смотрите вам нормально, но когда ты в голове понимаешь, что это не должно происходить именно так, у тебя начинается просто трэш в голове. Ладно, Если... А, блин, я надеюсь, вы видите, вот мышка у меня перевернута Да ты что, издеваешься? Что издеваешься? А, нет, не хочу на это смотреть Да вы что издеваетесь? Что я туплю тут? Я просто должен прыгнуть и сразу направо У меня мозг мышку влево кидает То есть в другую сторону, вправо все все все все это как, это выглядит как шутка но я это выполнил господи э, и это было сложно а спонсор этого ролика сайт CSFL, где вы можете найти прямо сейчас Summer Pass. Там выдаются разные задания, которые ежедневные, еженедельные и общие. От самых простых до самых сложных вы получаете очки за каждое выполнение. Чем больше ваш уровень, тем больше вы сможете получить халявы от бесплатных кейсов до красивейших стикеров в чате. Из последних обновлений появились автоставки в краше, ну а также ставки балансом. Раньше можно было только скинами. Но ну а также напоминаю, что на сайте есть джекпот, краш и колесо мой самый любимый. Любимый режим, на самом деле, колесо. А еще у меня есть любимое, это количество промокодов, которые мне выдают ребята из CSFL. В закрепленном комментарии будет промокод на плюс 40% депозита. Привет, шок. Повторите, это убив одного человека при помощи вилки на дуэлях. Так, ну я готов, я взял вилку и сейчас будем пробовать ай-яй-яй-яй-яй сложно а кто следующий кто работаем Шок. и это мой челлендж для тебя в данном челлендже нужно зайти на карту Dust2 Winnipeg и закинуть два авика на вот этот вот балкончик. А потом, взяв хе цель, чтобы один авик остался на балкончике, а другой приведет тебе прямо в руки. Двигаться ты не можешь. Ну, вот, например, вот так вот. Если не сможешь, то, надеюсь, выиграю нож. Так, ну что ж, я готов. Кинул два авика, сейчас будем кидать первую гранату нормально а стоп все он прилетел и остался второй <laughs> что я делаю зачем я это выполняю идем дальше Шок, привет. Это, это ролик для записи рубрики «Тари козел». Тебе сегодня предстоит пройти карту «Серф Утопия» на Сибершоке без клавиатуры, поменять на мышке на две дополнительные кнопки и пройти. Я откладываю. Итак, повтори это. Меняем клавиши еще раз. Клавишу вперед ставим на ОКМ. OK, и прыжок на колесико, естественно. Очень интересно. У него получилась минута... Все. 0.3, но не было челленджа. Сегодня быстрее опять же. Я поставил все настройки. Маус 1 у нас вперед, маус 5 налево и маус 4 направо. Вот Да, все есть. Ну что ж, давайте пробовать. Так, я уже, я уже не понимаю, что происходит. Что за трэш? Что? Я не понимаю. Я не понимаю. О. А-а-а я теперь понимаю. Господи, мне понадобилось 8 минут. Мне понадобилось 8 минут, чтобы понять, как двигаться. что я совсем туплю. Ладно, ну пока вроде идет хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Работаем. Работаем. Слушайте, пока идет хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, хорошо, держался. Самый сложный момент. Ай-яй-яй-яй-яй, но это было близко. Ой, господи, disconnect. Кайф, кайфарик, плюс один, плюс один челлендж. Шок, привет, Попробуй повторить это. Пройти на карте CSGO Hub из воркшопа Prefire Inferno P с максимальным DPI на твоей мыши и максимальной чувствительностью в CSGO. По встречам это сделаю я. На моей мыши уже стоит 8000 DPI, максимальная для моей мыши. Так, и он это сделал за сколько? Прошел я за 40 секунд. Шок, попробуй повторить это. Так, ну, у меня максимально это 25 тысяч, поэтому я должен сейчас сдернуть это до 8 тысяч. Отлично. Ха, ужас какой. Ну и в CSGO мы повышаем его до 8. Так, ну в целом, смотрите, у меня прицел держится на месте. И по идее это не так уж и сложно. Давайте проверять. Так, погнали. Ага. Так, первый есть. Ужас-то какой О, господи Не думал, я не думал, что будет так Работаем О, рекорд Как? Хорошо. Как это сложно. Пожалуйста, пожалуйста. 50 48 минут я это проходил 48 минут своей жизни потратил на это ну меня меня тошнит опять я не знаю а... <соц> что я делаю шок привет попробуй пройти это тебе нужно будет пройти а имподс челлендж быстрее меня в общем здесь uh, челлендж заключается в том что нужно сделать это челлендж 100 килов за 45 секунд вот и все. Поэтому сейчас будем пробовать. Но, скорее всего, я проиграю его, потому что у меня просто нет сил. Я все подготовил, сейчас мы будем проступать. Так, погнали. Моя первая закончилась попытка, это 50 секунд. И нужно на 5 секунд быстрее. Это очень много на самом деле. Я нашел у него большую лазейку, но по правилам это можно делать. Потому что таких правил не было. Я встал в какой-то позиции. И из-за того, что карта маленькая, как по условиям, они спавнятся в одном и том же месте. Поэтому буду просто так делать и сейчас выиграю этот челлендж. 45, 95, 3. Так, ладно, надо еще раз. 45 424 я посмотрю сколько у него было 7-9-7, я это выполнил Ребятки, напишите в комментариях, считаете ли вы это правильным выполнением Я по факту да, потому что условия были те же Но из-за того, что карта была маленькая, у меня была возможность убивать таким образом Я ничего не нарушил абсолютно Привет, Шок, попробуй повторить Он очень это быстро делает, если что Скорее всего, это будет проигрыш 344 Так, ну в целом я готов Давайте пробовать Ну я чувствую уже, что я слаб Очень слаб Офигеть, я в два раза хуже В два раза Есть здесь смысл пробовать-то? 193, я не смогу сделать 344, это был мой максимум. Не, ребятки, это конец, я не хочу даже пробовать, я очень сильно устал и понимаю, что если бы было бы примерно 280-300, окей, но в два раза хуже идет. В общем, человечек, человечек, ты бешеный какой-то, но это дикость какая-то. Поздравляю, скрч, ты выиграл нож, кидай свой профиль. Сайбершок. Сейчас он отправит ссылочку, но ну а я ему подарю нож. Давайте первый нож, который тут есть. Нож Наваха после полевых испытаний. Я ему куплю сейчас этот нож и отправлю в инвентарь на Сайбершоке. Он уже оттуда сможет его забрать. Ребятки, если вам понравился ролик, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Это очень важно. Посмотрите, пожалуйста, подписаны вы или нет. Ждите мой новый ролик, либо посмотрите вот этот следующий, который у вас на экране. Всем пока, друзья. Спасибо, что вы есть.